Mm-hmm. Хей, стой! Ты! Пожалуйста, посмотри. Короче, хочу вам рассказать о нашей группе в ВК. Называется она армадова Арманда. Там я устраиваю голосование, и предупреждаю о ближайших стримах и сходках Короче, не буду вас задерживать. Ссылка в описании. You don't know the way. Yes, do. do you know the way? I know the way. You have to have a bowler to know the way. I have a bowler? He doesn't know the way to know the way. What the fuck, motherfucker? Super bleach! Если хочешь кушать, брат, приходи в мой шаурма. Если ты голодный, ман, приходи в мой шаурма. Если хочешь кушать, брат, приходи в мой шаурма. Если ты голодный, ман, приходи, в мой шаурма. Шаурма, шаурма, самый лучший в мире, еда. Шаурма, шаурма, приходи ко мне, накормлю тебя. Больше сюда не пиши, бля, от тебя, блядь, говной воняет даже. Отсюда телефона чувствую, бля, пидарас. На руки за голову всем лежать, Морды в пол!